игра встречает меня с очень странных символов единственное что я могу тут понять это баг steam steam и чен забавно опа тут можно создавать персонажа жку сейчас мы создадим сейчас я такого ой хорошая игра все мне о все мне нравится эта игра. Я люблю эту игру. Я так понял, тут просто надо бегать, убивать зомби. все. А, мне надо просто пройти через зомби, да? о Вот это, и вот это я понимаю. Этой игры мечты. О, вот это хорош. Это была всего лишь небольшая тест. Небольшая тест, согласен. Полностью, да. Адобря. Полегче, пацаны. Пацаны, да, я еще тот каесер, вы чего? Перезай. Воу, воу, воу. Пацаны, пацаны, пацаны, пацаны. Что ты? Тихо, тихо, тихо, тихо. Да хватит меня. Да, пацаны. Ёпта. Мне могут одежду порвать? Не, ну просто, типа, проверить. Реалистичность, так сказать, этой игры. Воу, воу, воу, воу. Вот это махина по мою... Ой. Тихо, Пацаны. Что происходит? Нет, все, меня... Это... Того... Да... Это то, что я хотел лицезреть. О, я могу дубасить. Что? Ага, semi-full это один патрон, два патрона. Это класс. 30 зомби это вообще не серьёзно, я считаю. Пацаны! Кто по мою душу? Опа! Давай, кто по меня? Кто на меня? Кто на меня? Ты на меня? Ты на меня? Ооо! Воу, воу, воу, воу там по-моему вся арда на меня пацаны, пацаны, пацаны, мы же не снимаемся в групповых. Вы чего? Вы чего, пацаны? Пацаны. Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу. Тихо, тихо, тихо. Пацаны, пацаны, пацаны, ну, это не позорьтесь, не надо. Опять меня зажали, опять меня зажали в углу. Просто всей, всей деревни меня это... Посмотрите на эти листья, на этот столб, на этот мост. Очень красивая игра, мне, мне нравится. Очень прекрасная игра, но я просто не могу ее не похвалить. У меня патроны кончились, это не есть хорошо. А я его вот так добью. А, у меня патроны появились, ладно. Ну тогда не вижу, не вижу вообще смысла рисковать и просто миссия выполнена. Это легкотня. Но там еще есть уровни сложности, поэтому... <с> Сейчас мы повеселимся, мейн-меню. А оказывается, тут еще есть разные модификации на оружие. Тут три оружия есть, ну типа, мне хватит. Ой, Вася, что за... Что за модели? Вот это я понимаю. Блин, надо было чуть поменьше брать юбочку. <с> ну, ладно. 50! 50 зомби! Я поставил самую, вроде как, сложную сложность. Это Найтмарк. Я не знаю, что это за матюки такие быстро. Воу-воу-воу-воу. Че вы такие быстрые пацаны? О, пацаны, пацаны. изнасиловали, только так в путь. Вроде кажется, что они не осо. Твою мать! Я, я хотел сказать, вроде кажется, что они не особо быстрые А он сюда заберется, интересно? Так, мне кажется, что он сюда заберется Он, мне кажется, сюда вполне может забраться Да Кто такой? На, Да я тебя задолблю руками Ой, все, до свидания, до свидания На Все, вот и все Да ты еще живой Куда ты, нахер, забрался Пацанчик, давай, иди отсюда Фу, твою же мать, они так быстро бегают. Что это такое вообще? Бежит опять. Да как вы меня видите-то? Воу, бежит несколько. Ну, это как, ну все. Меня тупо за два удара вынесли. И все, это хана. Я немного изменил сложность, но ну, потому что очень сложная сложность, оказывается, это. И сейчас я буду действовать как батька. Вообще. Пью! Вообще нормальная сложность. Это вроде как одна из самых сложных. Ну, после самого сложного это. Самое сложное. Отстань, отстань, мужик. Отстань, ты хоть себя видел? ты У тебя, ты у тебя шанс. Нет, чувак. Ты на кого это? Никто! Это еще красиво было. Коротенькая юбочка. Она специально, чтобы тело дышало. Чтобы свободно можно было бегать. А свободно лицезреть. зреть Приятные красоты данного мира, так сказать. По мою душу, по мою душу. Опа. Минус один. Минус два. Минус три. Хорошо. Четко. Четко. Я как оперативник. Хлена. Патронов хватает, поэтому я, я сдалека их порастрелю. А что мне? Зачем мне? О, бежит, бежит. Обежит Олимпий, Бежит. Но. Не добежал. Ну серьезно, если бы была у меня снайперка, о, пацаны, вам... Вообще не понравилось это. Да хорош, вот это я выдаю. Выдаю. Оп, оп, оп, оп, оп. Так, это плохо. Это плохо. Отступаем. Отступаем тактическое отступление. Все правильно. Не сын. Просто тактическое отступление. Оп. хорошо. Странно, странно. Ник никого не вижу вообще. Что-то куда-то все зомби подзывались. Четыре, ты уху чувак ты конечно это летчик четкий молодой человек извините простите но это не в моей компетенции У оп, Воу-воу-воу воу, воу, воу, пацаны! вы куда? Это, пацаны, пацаны, пацаны... ай ай я, я моя остановочка, пожалуйста, дайте, дайте мне слезть. би би нахер, би би би би би би. Отвеча... би би би би би би би моя остановочка Отвечаю би би би би би Потная, потная катка... Признаю, признаю, вот это было глупо. Вот сейчас я мог стабильно, стабилити, мог просрать вообще. Наизе. чепуха. Главное, чтобы там жирного не было. Жалко, нет гранатки какой-нибудь. Пацаны, эй! О, пацаны зашевелились, зашевелились. Вот, вот что, вот что, что это такое происходит? Что за... Неправда, не надо Не жирный. отлично, отлично, сваливаем Е, бич Е, бич сосать Сосать, именно сосать Find от the zombie, а, чего? Um, мне надо, типа, найти выход Типа того <плодисмент> Дядя, дядя, не надо, дядя, спасибо спасибо полетел дядя Фух, вот это дядя жирный снести пасипак пасипак убрать дядю тоже убрать дядя давай спать ночь никто сзади нет дядя... Ой, красиво красота какая вообще так это вообще иди ой вася ты кто такой это босс серьезно здорово да подожди, куда ты? Кого ты? Это? Что за? Я не понял. Что это такое? Что начинается опять? Ты кто такой? Вася, да кролик что ли? Иди давай это, гуляй. можно его как-то это? А, так он да. А он железный, в смысле. Он за мной скачет. И типа, что я сделал? Зачем? Чё? Теперь мне его убить надо? А, теперь он не стал... Перестал быть карбоновым. Класс. А, ну теперь вообще его езжу. Просто... Угу, но... а? ну, изи, да. Ну, почти. Видок отличный. Ну, я бы сказал, мне понравилось. Видео закончилось. Ну, ты можешь посмотреть мое прошлое видео из плейлиста. листа Попробуем. Давай. Удачи.